Сегодня мы метаем плечики. На улице привычно. Давай другой дом. Всем привет, народ! С вами Артем, и вы на канале Хороший Гиг. И сегодня будет краш тест четырех телефонов из того, что у меня осталось. Это мой любимый Honor 7X, мы изучим 3 ноут. Galaxy G1 16 -го года, мини-версия, и Alcatel POP C9, по-моему, года, аж так вообще, наверное, 14 -го, 15 -го. Это будет интересно, это будет весело. Погнали! И начнем пожалуй, с Galaxy G1 Mini. Будет тест падения с уровня тела. И банальная ситуация, засовываешь карман карманы промахиваешься. Он сразу же сломался. Пойдем дальше. Уровень головы. Без повреждений. Все поплыл еще дальше. Хорошо, продолжаем фопциде. Ничего, пошли трещины? Ну и на финалочку? немного разошли. М-3 нот в идеальнейшем состоянии. Так, звук, Ни хрена! Как жалко. Откалывался кусок стекла вместе с пластиком. Все <смех> хламину Просто Снимаю чехол <смех> Ключик <смех> Honor 7 падение с кармана Сразу же, просто Пошел немного дальше. И падение светлой пыльки. О, Это было просто красиво. Да. Что мы получаем в итоге? Самым крепким оказался Поп С9. Продолжаем. их об Зашибись. Тот сам момент, когда неразборный телефон разобрался. Полностью. Все, и те, кого жалко. Yeah. Так обидно, ну ладно. Но потом их зато на запчасти можно сдать. Я бы их не взял на запчасти. Там дети И символизируют. Им последний удар остался, и все, Крепче, чем я думал А, дальше руками будет, ладно Стоп Ну, он не разбирается до конца. Полностью погдулся и шатался, но он не разбирается. Ну, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы засняли этот краш-тест. Было непознавательно, никакой смысловой нагрузки не несло, но это было просто весело. Именно нам. И надеюсь, вам тоже будет смешно. Вам, допустим, интересно, какой телефон был крепче, Хотя, кому нужен он котель или попц9 и G1 Mini 16. -го. Хотя, в принципе, они еще продаются, поэтому, может, кому-то и нужны. Ну, ребят, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем пока!